Всем добрый день, девочки. Хочу показать вам, какое к нам приехало необыкновенно красивое платье. Это платье прям принцесса из сказки. Платье можно взять на выпускной. Платье подойдет под цветущие сады. Такое оно винтажное платье, да. Смотрите, какой рукавчик. То есть это на ручке будет вот такой бантик. Лямки регулируются, то есть можно развязать, завязать по размеру. Чашки есть. Это гобеленовая ткань, настоящий гобелен. Смотрите, как красиво. Бархатные завязочки. Два слоя сетки, подъюбник. И вы принцесса. Жду вас всех на примерке.